Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат ВАТОР 10 добавление товаров в базу товаров. Для добавления товаров в базу товаров на кассовом аппарате ВАТОР 10 необходимо войти в пункт меню товары. Список товаров нажать Добавить, выбрать товар или услугу, в данном случае товар. Если подключен к аппарату сканер штрих-кодов,